Чего ты взял, что им можно верить? Они профессионалы. Ага. Профессиональные преступники. Они войдут, заценят нас, мы заценим их. Вместе выйдем отсюда. И зачем все это? Что самое клевое? Ничего клевого. Ты очень клевая. Ты что, серьезно? как тебя зовут глория oh, burning. Burning. Oh, что ты делаешь в этой дыре жду когда появится что-то получше нельзя ждать если чего mm -hmm. ты хочешь хватай прямо как ты там, откуда я родом, так принято. Она особенная. Да ты тупее, чем я думала. Это дальше некуда. You help me put the on you're kind. Это я и мой круг дерьма. А это ты и твой круг, круг дерьма. Мой круг дерьма намного больше. Вообще-то мой тоже. Почему бы нам не уехать отсюда вместе? Я живу в реальном мире. А если я достану 10 штук? Ты уверен, что твой босс не будет возражать? Я разберусь. Что если я откажусь от своей доли? So